Трофей из Буч. Две крыски цепсошная у троих кардачок подгорел знато. А так вообще интересная штука будет. А, маны, да, уже два прилетела. Старый дурак с больной головой! Спасибо, спасибо. Ужасно выглядишь, правда, но это идеология. Ну, что поделать, да, это вот... Да, чем поливали, то и выросло. Ну, красавчик, красавчик. Елку специально не убираешь, да, чтоб докапывались? Да. Красавчик. Это как наживка такая. Хорошо. Кто-то а на карпман, кто-то на елку. Вот, вот думаю, это, да, еще... да. Я бы вообще, если честно, я думаю сюда унитаз поставить и в него цветы посадить. Блин, тут дядька Гарри как-то на стриме поймал чувака, у него там такой этот, авторитетный унитаз. У него под эти, под э, эти хохлядские, вот эти все бачок разукрашенный, <с>... вот эту вот всю <с>... эту э, фигню. Тоже, тоже какой-то сибирский стример, такой. но он да. что-то то ли в твиче, то ли в чем-то таком работает, вот он ему показал горхочек, вообще зачетный. Это вот вот я думаю, надо будет тоже какой-нибудь унитаз сюда поставить, чтобы был, ну, подписать там трофей из бучи что-нибудь типа такого. Ну и бета, и какой-нибудь диктофончик, чтобы он как положено Витаю тебе говорил. А есть еще, знаешь, такой чувак, Вайдман, стример, как он себе на, на зеленке ставит то убитую квартиру, то это, полки с унитазами. Я тоже думаю сейчас над этим, потому что у меня уже давно хромакей лежит. Я вот думаю, как его можно задействовать? Можно ковры какие-нибудь, телевизор о, на ковры, ставить. я тоже веду. Я, кстати, думал над тем, чтобы вот сюда какой вообще просто доисторический старый телевизор советский поставить. Ну, ковер типа на задний фон, ну что-то типа такого, думаю, поугарать. И вот я думаю, хромакей у меня в принципе есть, но под хромакей все равно, чтобы он лучше работал, надо прям очень-очень хорошее освещение покупать. Чтобы не было такого, здесь чуть светлее, зеленый, здесь чуть темнее. А именно, чтобы все хорошо подсвечивалось и чтобы оно вырезалось хорошо. А так вообще интересная штука будет. Там вариантов да много разных можно написать. Леопардов mm -hmm. поставить сзади, которые бегут к Зеленскому. Или Зеленского поставить вообще одетого в леопарда. Во, вообще шикарно. Я, я думаю, наш общий знакомый за тебе отправит такую фотографию. Понятно, и, был, такой... было бы прикольно. Что, давно стримишься? Да сколько уже? Почти три часа. Хорошо наловил дурных? О, великолепные сегодня персонажи попадаются, прям великолепные. Две крыски цепсошные, у троих пердачок подгорел знатно. А я вот буквально полчаса назад зашел, тут какие-то дети, мы говорят из Крыма. Я говорю, а мне вот расширение показывает, что вы из Москвы. Так мы с телефона. Я говорю, ну и что там в Севастополе, как главная улица называется? Мы недавно, мы не знаем, мы тут... я такой, ну, дети, угу. дети самое угарное, я как бы на политический-то не общаюсь в этом у меня не такой высокий уровень этого Познаний. Ну, познаний-то может быть, наверное, больше нервов на них. А. Не <свят> <Вот>. <свят> но, но мне тут как-то попался какой-то ребенок дурной вчера, по-моему, в 10 вечера. Он с это что-то начал со славы Украине, с нескольких фактов и убежал. А через два часа я его все-таки разговаривал когда он начал по-моему, еще и телефонами кидаться, когда сам показывает мне с телефона видео, где Путин объявляет СВО, а я ему до этого рассказывал. Я ему говорю, там реально парню 10 или 12 лет в Гродно mm -hmm. сидит и вот начинает загонять такой, я говорю, блин, ребенок, ну хоть на крысах потренируюсь, на детях, там, как говорится, на кошках. Я ему рассказываю, так, и пришли по запросу, все, по это, все серьезно, по это, освобождать от обстрелов, помогать людям. Вот такой, да где? Включает видео, где вот то же самое Путин и говорит, а тут тот такой думал, это же была война, кидает телефон, фу, Путин, кидает стенку, выбегает из-за стула, пинает его, прыгает на нем, я такой, ни себе, потом еще минут пять что-то позагонял, и у него закончились доводы, для детского мозга это все, как-то сломал я ему все сознание, чему его мамка учила, и тот как, как всегда пошел нахуй и убежал, я такой, блин, ну. Для это для веселья сойдет. Довел ребеночка, ну может по это повзрослеет. Все может быть. Да. ну давай да. тебе всего хорошего, лови, лови забавных, лови забавных. Спасибо большое, сейчас, всего сейчас, вам сейчас, всего сейчас наших стримоверов наверное много, там Горловский тоже смотрю запустился. Угу. Я вот просто когда много наших выходит, сам по летки бегаю и кого-нибудь в телефоне угу. поглядываю. Сейчас наверное и баны полетят, я у них это уцепсошных этих хохлает чат рулеточных кидорасов. Активная работа пойдет. Пускай. Пускай стараются. Тебя пока не было сегодня? Нет, сегодня 20 псушника попалось. Не, я имею в виду этих банов. От, от а, баны, да, уже два прилетело. О, Ну, уже за 3 часа 2, это нормально так. Значит, ну вот. правильное дело делаешь. Все, всего хорошего. Всего хорошего. Увидимся. Привет. Привет всем. Ну, старого поймал. Esto. Sí.